Всем привет, дорогие друзья, на связи с Сори. Сегодня я играю один без своих друзей на сервере Skype Скайповп-арене, короче говоря, не на сервере. Ну хотя я нахожусь на сервере, но я нахожусь на арене, которая называется Skype VP Арена. И я тут сейчас с человечком мотужусь. <coughs> Неважно. Я легко могу просто взять и поменять на чистый новый меч. Ну, я тут, короче, немного пособирала. Собираю себе тут броньки, потому что в прошлый раз собрал броню. Забрал, когда я ему скидывал. Когда я нечестным путем это все сделал. Но... Да, это было нечестно. Да, это было нечестно. Ну, жульничал. С кем не бывает. Нет! О, ладно, все равно мне плевать. Видите, у меня тут ничего не осталось. Просто сзади в крысу зашел, понимаете? В крысу! А крысить на себе дергал. Очень. Откуда? Хорошо. Сначала я держал в страхе этот курс А теперь меня тут держит в страхе. Интересно. Блин, тут не заспал, странно. Ладно, давайте хотя бы сейчас броню что ли заберем. Конечно, заберем. Даже спал, не... короче, спавн, спавн. не может допрыгнуть. Не, братик, иди отсюда. Прости, но ты не в моем вкусе, мальчик. Блин, Не в моем вкусе, да. Вот только я сам тут уже напасися. Настоящие. Короче, вот этого пикселя надо замутузить как-нибудь хорошенько. Пу-ра-ра, ра Берем топор. У меня все равно уже нечего терять. Да, как вы заметили, я уже как-то по-другому я вижу этот миротчик. Давай, катись отсюда, вам. Не убивай, пожалуйста, давай договоримся в мире, согласии, дружбе и уважении друг к другу. Там было сейчас жестко жесткие противники однако мне попались ну топорик мне помог знатно помог кстати говоря Фу ху все теперь надо бежать оттуда. и забирать наконец-то алмазный меч вон он стоит Думает, ему за это ничего не будет забрал себе центр и все вообще изначально я забирал центр так что давайте-ка тут по своему здесь угомонитесь давайте-ка оп, оп, опа все спасибо за алмазный меч Иди отсюда! Ва! нет нет нет нет нет уже авторизовал. почему у меня не сработало? Давайте так вот отходим и засекаем 5 миссипи, 4 миссипи, 3 миссипи, 2 миссипи, 1 миссипи. И ничего. Просто вот. Через 5 секунд. Так. Все. Это мне вообще не надо двигаться, но... Что ж такое то Я потерял свой любимый желездобор, который мне помогал все это время. Ну ребята это вызов пора его принять я уже собрал себе алмазный сет, соберу его издану только мне понадобится несколько с каменным топором пока похожу как вы заметили я мне помогли мне короче друг подогнал хороший такой ресурс пак на вот этим. вот смотрите на этот топор а потом вспомните, с, как... с каким ресурс паком я раньше бегал ничего не замечаете какие тут новые детализация добавилась булыжника например? Да, пожалуйста, не бей! Я ненавижу таких людей. Такой машет, машет, такой хорошее. Как-нибудь в один момент просто... Не важно. Уже не важно. Я вернусь, как соберу алмазный сет с мечом и прогоню этого типа... Все, ребят, короче, я вернулся наконец-то. Я прогнал, добыл себе алмазный меч и алмазный сапог и теперь наконец-то я головой этого острова. А там пускай дерутся, я не буду отсюда уже выходить. Ладно, ребята, я оставлю этот остров и пойду соберу еще второй комплект алмазной брони. Потому что это не дело. Я постоянно полагаюсь только на ту броню, которая у меня вообще здесь находится, чтобы ее собрать можно. Но мне нужно еще вендерчест положить, чтобы так, про запас был. Чтобы нужно было прогонять таких, как, те, как тот завладела даже броню не собирает. Ну что это за человек? Теперь даже посмотрите на алмазные ботинки. Видите, как они изменились? Вот это все делает текстур пак, который мне подогнал друг. А то бишь Данил Кот. Наверняка вы его знаете, возможно. Прости, чувак, но это сегодня не твой день. Чего ты сейчас сделал? А? Простите, чувак, но мне нужно Раз, два, нет Капец, ребята Все Ладно, просто сейчас соберем Сейчас алмазный меч, быстро, оп, подобрали Все, бежим, бежим, бежим Так, алма алмазный нагрудник, быстрее подбираем. Мне кажется, я слышал шаги Слава богу, они мне по показались только Ага, все. та та та та та та та та та та та та та та та Вс. А, стоп. Нет, нужно дождаться, когда еще одни ботинки запамся. Смотрите на ломание этого блока предмета. Все это делает этот текст Его, конечно, я его оставлять ссылки не буду, потому что он используется для других у нас целей. Попробуйте его найти в интернете. Ну, серьезно. Я его не могу просто так выставить. О, заспаунились. Погнали. Так. Я бы его оставила, ссылки, но, конечно, друг мой этот, который подогнал мне этот. Текстопак, э, пак, э, ресурс пак не позволяет. Почему спросить у него в комментариях? Я оставлю его канал в описании этого видеоролика. Все, и новый ну, еще один важный меч. Все, есть, я добрался до этого центра. Всё, теперь можем идти прости брат но все-таки я так и знал все-таки нужно было собирать этот сет не зря я его собирал все-таки я его собрал для на крайний случай если вдруг кто-то захватит здесь этот центр эм, чувак ты уверен что ты хочешь на меня идти Просто я почему-то не уверен, чтобы ты на меня лез, правда. Да не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Подожди, подожди. Да, я сейчас соберу сет, и мы с тобой обязательно, обязательно, чувак, поговорим, поговорим. Но только давай не в такой обстановке нервной. Вот сразу. Ладно. ничего. Ничего. Вдох, выдох, вдох, выход. Выход. Господи. Вдох, выдох. Все, погнали. Спидран. По сборке брони погнали. Штаны есть. Повезло, повезло. Шлем есть, повезло, повезло. Прыжок через пропасть, повезло, повезло. прыжок через пропасть. Повезло, повезло. Сборка вотинок, повезло, повезло. Спидран закончен Всем. Здесь комплект брони, у нас закончен собрано точнее побежали дальше обратно на центр гоу-гоу-гоу тут даже шлем еще даже не заполнился понимаю Но тут что уже заполнились? там нагрудник о чувак а, -а, -а понимаю простяжь его я... опа привет мы шутка Прости, братец. Ну, все-таки ты подвел меня. Я сейчас подумал, я уже сейчас этот выкину. Ну ч, а? Давай. Все, короче, я занял этот центр. Я-то за. Пока этот не за. Этот сразу упал. Это, тут, короче, все попадали, ребят А, Николай, Ника, хорошо, интересненько. 12 уничтожений, ура Конечно, 120 смертей, но Бывает, что сказать, бывает Да вы идите на меня, ладно, хорошо Так, давайте тогда алмазный меч Вот сюда, вот Сюда, сюда, сюда и сюда Вот так. Чтобы сразу... Оп-оп-оп, порыжать. Ладно, короче, я это уже раздражаю, находиться здесь. На одном острове. Нет! Ладно, окей, хорошо. Как говорится, здоровый пакет, все. вы все... Не бегите, не бежите на этот центр, там, где алмазный меч продается бесплатно, причем или только спонсором доступны это какие-то снежки. Зачем снежки нужны, чтобы они были спонсорски, спонсорскими? Не знаю. Я вообще знаю методику людей, это потому что какая броня попадается, то и забираем. Но легче просто запомнить, где что лежит и просто вот все. У меня сразу комплект брони и за несколько секунд я успел его ее собрать, короче, предлагает этот, а уже какой-то алмазник ее его занял, думаю придется попотеть. Алё, блин, баран, все-таки он занял его. Хорошо. Не понял. Чего? То, ребята у меня сохранилась броня алё вообще на кого по а? стоп подождите это точно не фейк броня потому что мне как я как-то начал сомневаться в этом допустим да. Это все-таки фейк-броня. Все, выкидываем ее. Она мне не нужна. Все. Мне нужна оригинальная броня. Хотя нет, это все-таки про запас. Центр никто не занял. Просто какой-то... Ладно, окей. Пытались затимиться. В итоге затимиться у нас не получилось. Но мне была надета фейк-броня, понимаете? Типа я только ее видел, и... Она не приносила никакие какие Точно. Оп, оп. Сборка, сборка, сборка. Сборочка. Бежим, ребята, бежим. Бежим, бежим. Твое, трое, четверо, ребята. Бежим, бежим. Спасаемся. <соспалкивает> Вышло. Это было сейчас жестко. Я думала, я сейчас не выживу. Меня чисто забили. Забив. Забивны люди. Люди. Вы никто. Потому что мы не люди. конечно с кем-то играть это было бы поприкольнее но все-таки никто не захотел с собой сниматься почему какое зло я им совершила я не понимаю да вы надоели со своим ты дерешь ты не выходи из боя Тимимся. ли лечит течера. Чего? Чувак, привет. А точно. Все. Там чувак занял. Мне лишь нужен только алмазный меч. А теперь бежим. Ладно, ребята, на этом мы закончим. С вами был Сори. не забывайте подписываться на канал, также залезьте в ссылку в описании, там будет канал моего друга, который не разрешил мне выпустить этот ресурс-пак. Не забывайте нажимать про уведомления, и не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот ролик. А всем удачи, всем пока-пока.